Добрый вечер, уважаемые участники. Всех рад приветствовать на нашем вебинаре заключительном в этом году вместе с Александром Элдером. Заканчивается год, поэтому будет очень интересно сегодня также обсудить последние, скажем так, вести с полей из США да, с точки зрения и последних событий и подтверждения победы Байдена и начала распространения вакцины от коронавируса в США, ну и также, безусловно, обсудить ситуацию по рынкам, нам ждать ралли, ну и возможно также поискать новые идеи, ну в первую очередь, которые мы получаем от вас. Также мы, конечно, разыграем книгу Александра, да, подведем итоги прошлого конкурса и также я еще раз напомню о конкурсе на следующий месяц. Ну а прежде, чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках, да, всегда важно помнить, что торговля, что инвестиции, они всегда связаны с рисками и с рисками важно разобраться, мы также в ходе наших вебинаров уделяем этому внимание и разбираем все, большинство позиций, большинство ситуаций, также и с позиции риска. Несколько слов по компании Admiral Markets, за тех, кто присоединился к нам в Впервые впервые знакомиться с нашей компанией. Адмиралмаркет является брокерской компанией. Мы предоставляем сервис по а, трейдингу, сервис по инвестициям, именно по самостоятельному да, управлению деньгами. А, на а, нашей площадке мы предоставляем как валютный рынок, так и фондовый рынок. И вы можете как использовать а, инструменты для классической торговли, то есть именно инвестировать в акции, так и а, спекулятивные инструменты, где уже доступно кредит на плечо. Но важно понимать, что это также несет до собой и чуть больше риск. Мы предоставляем для торговли платформу MetaTrader 5, одну из самых популярных платформ для трейдинга, для инвестиций. И как раз проводить эти операции всегда можно в одной платформе. Это максимально удобно. Вообще в Admiral Markets доступно более тысяч инструментов. Как я уже сказал, и валюты, и золото, и индексы, и отдельные акции, европейские, американские, азиатские. То есть ну, всегда можно найти то, что подходит именно вам. Также в Admiral Markets мы уделяем огромное внимание как раз обучению да, и правильному позиционированию трейдинга инвестиций, поэтому мы рады, что с Александром уже проводим более полутора лет да, данную серию вебинаров, где Александр может делиться своим опытом и помогать как начинающим трейдерам, так и продолжающим трейдерам развиваться в этом направлении, потому что Александр опыт колоссальный. Также я Рекомендую вам подписаться на YouTube канал Admiral Markets. Сейчас я буду сразу, сразу же отправлять ссылочки в наш чат, чтобы вы смогли это сделать, если вы еще не подписались. Именно там всегда можно будет найти запись вебинара как этого, так и пересмотреть, например, все предыдущие. Если там есть инструменты, которые для вас выглядят интересно, вы можете посмотреть по названию. А также я рекомендую подписаться на телеграм-канал Admiral Markets. Там вы всегда будете получать оперативное уведомление о напоминание о наших новых вебинарах. Также туда будет направляться записи вебинаров, поэтому в Телеграме вы всегда оперативно также получите ссылку на запись вебинара с Александром. И туда мы публикуем также и видеообзоры, которые выходят на нашем YouTube-канале, и подкасты, то есть сделаем все, чтобы у вас был максимум информации, вы ее максимально разумно использовали. С моей стороны это все. Александр, я готов передать слово вам. Ну и прежде чем я это сделаю, как я уже сказал, то есть мы проводим вебинары уже практически полтора года. Всегда я и наши слушатели ждут с нетерпением, периодически мне начинают писать там, за неделю, когда же, когда же будет вебинар. И я рад всегда, всегда с нетерпением жду этих вебинаров, поэтому да, Александр, со своей, со, со своей стороны передаю слово вам, и мы готовы слушать. Спасибо большое. Спасибо большое, Роман, э, за доброе такое представление и э, привет э, многочисленным нашим участникам. Я э, ленты бежал так быстро, что я не, даже не уловил всех, э, всех имен и адресов. Э, э, я смотрел э, Мадрид, там, наверное, немножко теплее, чем здесь сегодня. Э, э, Украина, мне всегда вспоминается, я был на Украине, э, в Украине, теперь говорят. Э, в двенадцатом году, и опять в 2014, читал лекции для украинской биржи. И должен был в 2016 году туда опять лететь. Каждые два года они хотели, чтобы я туда прилетал. Но, к сожалению, э, начались военные действия. Э, у которых был более высокий приоритет, чем мое выступление, к огромному моему сожалению, не из-за меня, из-за страны. Очень приятно видеть вас всех, и со всей, со всей России, из с Прибалтики, где я сам вырос. Очень, очень приятно. Я полностью присоединяюсь к тому, что сказал Роман, относительно рисков игры, это то, о чем большинство маркетологов не говорят. Все говорят, заходи, заходи, здесь тепло и легко работать. На самом деле бывает очень прохладно, работать на самом деле совсем нелегко. Ну вот поэтому мы и проводим эти вебинары, чтобы посмотреть, как, как нам бороться сказать, с рынками и с собой в этих рынках. Кто-то меня недавно спросил какая главная угроза на рынках? Я говорю, главная угроза – это человек, которого ты видишь утром в, зеркало, в зеркале, когда чистишь зубы. Вот твоя главная угроза. Роман, я думаю, что мы начнем, может быть, с того, что посмотрим… А, вы попросили меня сказать несколько слов о политике в нашей замечательной стране, а потом мы посмотрим на главные индексы. В Америке интересная выборная система – это не прямая демократия, то есть не то, что один человек, один голос, а система, установившаяся 200 лет тому назад, когда телекоммуникации не было как таковых, и сообщение между различными частями страны было очень медленным, поэтому ждать подсчета голосов по всей стране в те времена было нереально, и поэтому у нас значит другая система. Каждый штат голосует отдельно. И во всех штатах, за исключением двух, во всех штатах, вот кто победил в этом штате, получает все голоса этого штата. А каждый штат имеет голосов в зависимости от его населения. Например, Вермонт, где я живу, имеет то ли два, то ли три голоса. А, допустим, штат Нью-Йорк э, имеет то ли 40, то ли 50 голосов. Ну вот, короче, наш штат проголосовал Вермонт, э, Байден получил здесь э, четкое преимущество, потому что штат очень левый. Э, и, значит, оба голоса, штата и Вермонт, уходят за Байдена. И э, все эти судебные процессы, э, которые уже подошли к концу, были связаны с тем, что есть штаты, где э, соотношение голосов за одного и за другого было очень близким. И было очень много обвинений со стороны Трампа, что демократы мухлевали с этими голосами. Насколько мне видится, я, я голосовал за Трампа, но насколько мне видится, мухлевание было, если оно и было, его было очень мало. Потому что сколько копают, найти никак не могут. Но это типа того, как когда вот стреляли в Кеннеди, его застрелила целая команда. На самом деле там был один стрелок. Да? Но вот есть такие любители создать теорию заговора какого-то? Я думаю, что Трамп проиграл, потому что его как личность не любят женщины, его как личность не любят многие образованные люди. Он победил среди мужчин, он победил среди людей с менее высоким образованием. Почему его не любят? Он, он грубый, он вульгарный. Я, я вырос, вырос. Я, я жил в Нью-Йорке, я в Эстонии. Я жил в Нью-Йорке много лет и транс всегда был такой вульгарной личностью. Но как президент, я решил, что он лучше, чем Байден. Он лучше для политики, для, для внешней политики, для экономики этой страны. Но, так что я голосовал не за друга, не за того, кого я хочу пригласить к себе в дом. Я голосовал за того, кого я считаю лучшим президентом, но, к сожалению, очень многие люди голосуют, так сказать, от души. Вот он мне не нравится, он грубый, буду голосовать против него. И его прокатили на этих выборах. Меня удивляет, как он пропустил это дело, потому что очень ред, он очень крутой бизнесмен. Его прокатила пресса, вся пресса ополчилась против него, вся пресса, почти вся пресса ополчилась против него. И он на них очень так красиво огрызался всю дорогу, сажал их в лужу, но американцы любят позитив, негатив здесь плохо работает. А он не создал позитивной такой вот альтернативной прессы, ну и в результате его прокатили. Так что, ну сейчас еще какие-то идут мелкие трепыхания, но 20 января будет инаугурация, и Трамп отбудет из «Белого дома». Я слышал, что он собирается устроить огромный публичный митинг во Флориде, где он теперь живет в этот день, испортить Байдену день. И поговаривают, что он вроде бы собирается через 4 года опять баллотироваться. Имеет право. В Америке президент ограничен двумя сроками. Так что у него был один срок, он имеет право баллотироваться еще один раз. Посмотрим. А рынки, между тем, идут вверх. Рынки... Рынки любят определенность, Люди, рынки боятся неопределенности. И то, что сейчас совершенно очевидно на 99-99 тысячных процентов, что значит, игра закончена, Байден победил, Трамп, к сожалению, проиграл, появилась определенность. И есть огромные пласты экономики, которые абсолютно за, за Байдена. Например, высокие технологии, совершенно левые. И вот они в постели с Байденом. Так что есть какие-то какие отрасли экономики, которые очень хорошо будут при нем стоять. Но перед, нами, перед нами 4 года. Посмотрим. Очень важное, очень важное событие произойдет в самом начале января в штате Джорджия. Там... Там идет второй тур, очень необычно для Америки, второй тур выборов в Сенат на два сенатских места. И если республиканцы выиграют один, одно из этих мест, они сохраняют за собой большинство в Сенате. Если они проиграют оба места, то они потеряют большинство в Сенате, а президент по большому счету по большому счету ничего не может сделать, без согласия Сената. Сенат может и затормозить. Если демократам удастся победить, выиграть оба места в Джорджии, то вот тут -то они разойдутся. Ну, посмотрим, посмотрим, как эти дела пойдут. Я получил недавно письмо от сына Рона Рейгена. Не личное, конечно, письмо, а так пришло по рассылке просил деньгами поддержать компанию в Джорджии. То есть республиканцы делают все, что могут, чтобы победить там. И я надеюсь, что они выиграют, по крайней мере, одно из этих мест. И таким образом сохранится какой-то тормоз на Левацкой системе. Вот такие, такие взгляды на политику. И... А, теперь про экономику еще пару слов. Про экономику. Два Главных факторов, которые, два главных фундаментальных факторов, которые будут больше всего влиять на экономику Соединенных Штатов. Фактор номер один, о котором я, по-моему, в прошлый месяц говорил, это то, что проценты, учетные ставки стоят около нуля. И Федеральная, Федеральная резервная система говорит, что они так и будут держать эти ставки еще пару лет. Поэтому у людей есть деньги, у компаний есть деньги, и этим деньгам некуда пойти, чтобы копейку заработать, чтобы копейку они могут заработать, но чтобы заработать маломальские мало серьезные деньги. Кстати, кто-то пишет, кто-то написал, что нет звука. На самом деле нет звука или только у одного человека? Нет, нет, нет, звук есть. Звук есть. Да, да, я думаю, да, ну, вы, вы ему пошлете совет, Роман. Как я, я обычно говорю, выйди из комнаты, потом зайди обратно. Это обычно помогает. Так вот, насчет экономики. Значит, то, что учетный процент настолько низкий, люди, которые хотят, у людей есть сбережения: десятки, сотни тысяч долларов, миллионы долларов, если хотите. Они хотят заработать какой-то интерес на эти, на эти деньги. Отнести деньги в банк не имеет ни малейшего смысла, потому что банки выплачивают, я получил письмо, предлагали 0,2% годовых, спасибо большое. Куда вкладывать деньги? Или в реальный бизнес, но это совершенно другая песня, либо в недвижимость, что очень трудно, потому что это занимает время, и это дорого вкладывать недвижимость, на покупки-продажи вы теряете порядка 8 или 9%. Это очень такая тяжелая торговля. А куда легко вложить деньги? На, на фондовый рынок. И поэтому, в конце концов, деньги идут и будут продолжать литься на фондовый рынок. Да, он сейчас переоценен, да, будут коррекции, но по большому счету фондовый рынок – это единственная игра для людей. Это фактор номер один. Я, я, наверное, повторяюсь, я об этом говорил в прошлый месяц. Другой фактор следующий. После каждой войны, после каждой эпидемии, после каждого такого кризиса, глобального кризиса в Америке происходит бум. Я смотрю что на то, что происходит вокруг меня. Все уже закисли по домам. Всем не терпится выбраться. Поступила вакцина, поступила вакцина, и считается, что к концу этого года 20 миллионов человек будут вакцинированы. Где-то к середине будущего года все желающие будут вакцинированы. Если вакцинированы более 70%, 75% людей, то пандемия прекращается, потому что просто вирусы... Вирус, вирус останавливается, им некого, так сказать, заражать. И вот такие пироги. Так, так что люди выйдут на улицы опять, и все начнут тратить деньги. Путешествовать, ходить в рестораны, покупать. И будет бум. Будет, будет бум потребительский. Естественно, потребительский бум отражается на реальной экономике, которая тоже начинает производить, производить, производить. Вот на основании этих двух факторов я смотрю очень положительно на долгосрочный фондовый прогноз. Краткосрочный это другая песня. И, наверное, для краткосрочного давайте посмотрим на графики, которые вот первый график выставил, выставил Роман на экран. Индекс SP. Как всегда, на левой стороне недельный график, стратегические решения, с правой стороны дневной график, тактические решения, что делать. И что мы видим на недельном графике? Что индекс силы в самой нижней панели, пик индекса силы на самом деле был где-то в мае-июне. И после этого рынок продолжает подниматься, но наплыв объемов в рынке, Становится все меньше. Смотрим на индикатор MACD, гистограмма, которая в середине находится, и мы видим, насколько сильна и широка была эта гистограмма весной и летом, и насколько она блекла выглядит сейчас. При этом гистограмма продолжает подниматься, скользящие средний продолжает подниматься, то есть импульсная система зеленая, но при этом эта система говорит нам «будь осторожен, будь осторожен». Рынок очень высок, рынок находится в опасной зоне. Еще рано коротить, но зона очень опасная. Переходим к дневному графику, и мы видим, что пик цены был где-то неделю тому назад. И этот пик почти достиг, практически достиг автоконверта. А сейчас вот происходит сегодня ралли, рынок вверх. До конверта ему еще очень далеко подняться. И это пока это указывает на то, что ралли ослабевает. Но это не значит, что нужно закрывать глаза и коротить. Нужно быть внимательным, нужно быть готовым к развороту. Но пока импульсная система зеленая на недельном графике и на дневном графике тоже, коротить, конечно, сильно не рекомендуется. Рынок идет вверх. Но я перестал покупать где-то неделю-десять неделю, дней тому назад на своем собственном счету. Я перестал покупать. Я жду разворота. Но это не значит, что я забегаю сказать вперед перед паровозом. Давайте посмотрим следующий график. Да, я сейчас тогда открою DAX. DAX 30, то есть тоже у него... Интересные движения сегодня были. И один из участников на да. второй раз уже предлагает его шортить, поэтому… Да. Вы знаете, я попался на Даксе. я на самом деле его пару дней назад зашортил, и сегодня до закрытия рынка должен принять решение принять потерю и подождать в сторонке, что я, скорее всего, сделаю, или, <coughs> или продолжать держать… Короткую позицию. Боюсь, что не имею права держать короткую позицию, глядя на этот экран, потому что импульсная система зеленая стала опять, она была синей раньше, она стала зеленой опять на недельном графике и она зеленая на дневном. Так что я думаю, по, по окончанию сегодняшней сессии мне придется сказать войти, войти в мой брокерский счет и застрелить эту акцию, которую я прорвал на понижение. Ну, я, я продавал не, не, не сам индекс DAX, а в Штатах есть ETF, поевой фонд, который инвестирует в этот индекс, и WG, ticker и вот как раз я и закоротил. К счастью, Австралию, Австралию закоротил тоже, Австралия ведется, это как мне, так как мне нравится, а с Германией, конечно, это... На рынке, нет определенности. на рынке нет определенности. Если вы думаете, что вы будете делать на каждой сделке, то вам предстоят крупные проблемы. Всегда нужно знать, что рынок может пойти против вас, и поэтому нужно, быть, нужно иметь план, как выйти из позиции, которая идет против вас. Не просто сидеть, потечь и бояться, а, а когда вы заходите в позицию, записывать цифру, по, которой, по, которой, по какой цифре вы выйдете из этого рынка. Так что я смотрю на Германию, на немецкий рынок с огромной подозрительностью, но при этом, опять-таки, покупать поздно, рынок уже убежал вверх, продавать рано, время сидеть. Рынки хаотичны большую часть времени, и человек, который хочет все время торговать, обречен на потери. Поэтому сидишь в сторонке, ждешь, и когда возникает фигура, которой ты доверяешь, вот тут ты входишь в рынок. Следующий рынок – золото. Золото, сейчас один момент. Не все золото, что блестит. Да? Вот так вот. В золоте было паническое падение. Оно упало от... 1900 почти 2000 долларов, более 2000 долларов, 20 более 2000 долларов упала до 1750, то есть оно потеряло примерно 12 и народ паниковал, народ паниковал, все бычий рынок в золоте закончился, ну, не так скоро он заканчивается коррекция в 10-12% – совершенно нормальное явление на бычьем рынке. Поэтому на недельном рынке золота мы видим, что когда оно падало, импульсная система была красной. А вот уже на прошлой неделе и на этой неделе она переключилась с красной на синюю. И это значит, что мы имеем право покупать или продавать, как хотим. Покупка больше не запрещена. Импульсная система – это система цензуры, это не торговая система. Она не говорит вам, что делать, она говорит, что вам запрещено делать. Вот был запрет, были красные бары, а теперь запрета на покупку нет. На недельном графике золото ниже уровня ценности, ниже зоны ценностей, ниже скользящих средних. И на дневном графике, приходим на правую сторону, мы видим, что во время падения золото коснулось автоконверта, то есть такая экстремальная довольно была продажа, и все. И она не, и выдохлась. Золото поднялось, золото вчера поднялось выше зоны ценности, там же оно и сегодня. И теперь возникает вопрос, где его покупать, вот прямо здесь, или все-таки подождать и постараться купить в зоне ценности. У меня нет точного ответа на этот вопрос. Поэтому, если бы я занимался золотом сейчас, это, это не мой рынок на данный момент, то я бы примерно половину планируемой позиции закупил бы сегодня, а вторую половину поставил бы э, лимит-приказ покупать. где-то вот на уровне красной линии, быстро скользящей средней. Uh -huh. Переключаю также тогда на валюту на евро-доллар. Окей. Okay если вы возьмете недельный график, Роман, и сильно его уплотните, чтобы пару лет истории посмотреть. Вот так, хорошо. Слишком... Нет, нет, вот, да. вот, вот, до, до, этого, до этого было хорошо. Вот, вот, а, слишком много. Нет, нет. Вот еще немножко раскройте. Зумы, да? Где-то... Нет, чтобы меньше видеть, чтобы меньше видеть. Еще один, вот, вот, вот, вот, вот, прекрасно. Это напоминает про старый анекдот, который я не могу рассказать в приличной компании. Так евро, евро опускалось где-то с конца семнадцатого года до начала двадцатого, больше двух лет. В феврале э, был ложный пролом вниз, э, и когда он закончился, евро отправился в великолепное путешествие вверх. Глядя, при, приближаясь к правому краю, мы видим, что золото строит блестящую, а, знаете, золото, я оговорился, евро стоит блестящую медвежью дивергенцию. То есть э, вот прям вот печатай и в книжку помещай. Мы видим пик МСД-гистограммы, который был летом, насколько сильны были медведи, Ой, быки, что-то я заговариваю сегодня, насколько сильны были быки. И потом было падение, я это называю, сломали быкам хребет, и сейчас быки поднимают евро опять вверх. Импульсная система зеленая, что значит, коротить запрещено, коротить запрещено, но будь готов коротить, потому что рисуется совершенно великолепная дивергенция МСД-линии, МСД-гистограмма и индекс силы. То есть как только МСД-гистограмма тикнет вниз, то есть начертит график ниже сегодняшнего графика, это может произойти, на уже не произойдет на этой неделе, скорее всего, вряд ли произойдет на этой неделе. Но высока вероятность, что это произойдет на следующей неделе. Как только это произойдет? Импульсная система переключится с зеленой на синюю, и мы свободны играть на понижение. Давайте посмотрим на дневной график. Дневной график. Вчера мне все еще казалось, что такой был очень красивый, красивый двойной пик. Сегодня евро скакнул вверх, и, и сейчас пускай опустился, вот на данный момент рынки открыты, по крайней мере в Америке они открыты, сейчас идет валютная торговля на фьючерсных рынках в Чикаго. Евро выскочил вверх, и там было некомфортно, не неуютно. И он опустился в зону, вот где он тусовался несколько недель уже. Если он, завтра, если он завтра не выскочит выше уровня сегодняшнего дня или даже к уровню сегодняшнего дня, а вот останется внизу, то мы увидим фигуру, которую я назвал хвост, вернее, не я, моя московская переводчица, которая переводила мою книгу с английского, фигура, которую она назвала хвост кенгуру, то есть такая плотная вязь столбиков, и вот такой вот хвост выскакивает. Торговать надо против хвоста всегда, потому что хвост показывает, куда рынок не хочет идти. Имел прекрасную возможность пойти выше и не взял ее. Поэтому, если завтра рынок будет торговать ниже, скажем, ниже, вот ниже этой зоны, может подняться чуть-чуть к хвосту, но не может подняться больше, чем на половину до, до, кон до кончика хвоста. Вот там бы я поставил вот этот. Вот это, вот это будет гол. Наклевывается сделка. Очень наклевывается сделка. Надо быть готовым. Mm -hmm. okay. uh, спасибо, Александр. И нефть. Uh... Нефть. Правильно. Нефть, нефть, нефть бренд. Нефть это, это как кровь экономики. И поэтому цены на нефть отражают состояние экономики. И как мы видим слева на недельном графике, нефть все выше и выше. И если мы посмотрим на МАСД гестограмму, то это, в общем-то, очень низкого качества дивергенция. Почему? Потому что пролом между двумя пиками был очень плоским. В моей среде гистограмме высокий пик летом, крошечный пролом и сейчас значит более слабый ралли. Так что нефть сильна, нефть немножко, как говорится, обогнала сама себя. Если мы посмотрим на дневной график нефти, то мы увидим, что где-то раз в месяц она опускается близко к зоне ценности, вот близко к этой красной линии. Вот там-то и надо покупать. На сегодняшний день нефть стоит высоко, и гнаться за ней… Я не люблю гнаться за рынками. Я бы поставил приказ на покупку на уровне чуть-чуть выше – вот это вот красные линии, это, если не ошибаюсь, 13-дневное скользящее среднее. 13 13-дневная. 13 13 И на следующий день тогда пересчитать приказ только на один день. На следующий день пересчитываем эту скользящую среднюю, выставляем новый приказ. Такая маленькая домашняя работа каждый день. Uh -huh. Спасибо, Александр. Да, мы прошлись да. по ключевым рынкам, по ключевым инструментам. Сейчас мы можем объявить победителя прошлого как раз дня и перейти уже непосредственно к рынку акций. Я, то есть, также можем сделать на вашем экране, чтобы мы успели, может быть, чуть больше. И... Да, да, да. да. А, показать, а вы хотите, чтобы я показал победителя, конечно. Отлично. А я, я, я... я могу сейчас вывести на а экран давай... табличку. Давайте. Да, давайте вы. вы ну, покажите табличку, а потом я, я график выведу. Да, да, вы график, а я как раз выведу а, табличку. А, я только хотел сказать, что у нас пока совпадает а, с тем, что, например, то, что я оставил в ноябре в 12 строчке, опять опять желтый цвет, оставил его в декабре и а, Опять это сработало для победителя. Опять у нас наметился тренд, который был сломлен в прошлом месяце. И у нас по общему количеству участников, опять же, плюс 76% по всем сделкам. Я думаю, что пора создавать индекс доктора Элдера. Да, да, да, обязательно. <сülets> <сülets> <сülets> так. Одну секунду. Let's see if you да, я скажу тогда несколько слов. У нас была небольшая дилемма с Александром перед как раз вебинаром, а у нас победил, ну, то есть акция, которая показала первое место и самый высокий результат 27% за этот короткий срок, который у нас был между вебинарами, да, чуть больше двух недель, обычно у нас месяц. Это был Вадим. Вадим у нас победил в прошлый раз, поэтому Вадим находится в Таллине, мы с ним, мы его будем ждать в гости и. Я Вадиму обязательно подарю еще дополнительный подарок и в виде, ну так как я думаю, что со временем такие ситуации тоже будут происходить, мы решили отдать второе, как раз книгу с автографом Александра, человеку, который занял второе место но в данном случае я считаю, что второе место очень почетным. И это человек с ником Антифацио, если я правильно произношу. Это человек очень активно задает вопросы на всех наших видео, поэтому я очень рад, что вам эта книга достанется. И по самим акциям Александр, наверное, вы лучше скажете. Я покажу, я покажу эти рынки. Значит, так, так, так, где же у нас Zoom, Zoom, Zoom? Zoom, иди сюда. А, нашел. Зум, share screen, и мы посмотрим значит, на, акцию, на акцию победителя. Меня совершенно не удивляет, что один и тот же человек выигрывает две недели подряд, потому что как говорится, мастерство не пропьешь. Да? Если человек умеет, умеет находить акции, то это, и когда это происходит несколько раз подряд, то это показывает, что это не случайность, что у человека есть у человека есть система, по которой, он, по которой он отыскивает эти акции. Извините, телефон зазвонил, забыл звонок отключить. Значит, акцию, которую он выбрал, это ARCH. Что у меня, значит, несколько интересных моментов насчет этой акции. Я посмотрел, так еще раз назову. Я посмотрел эту эту акцию. Так, одну секунду. Я хочу, я хочу показать вам, хочу показать вам другую, Роман, я хочу другой график показать. А, окей, okay, значит, стоп Share. А теперь да, share, share screen. Ага. Вот. Значит, это веб-сайт, который я упоминал. Сейчас вы видите да, белая да. страница. Да? Это сайт, который я вам неоднократно упоминал, и я сильно рекомендую его всем трейдерам. Называется finviz.com. Finviz вы впечатываете название любой акции и получаете ключевую информацию по этой акции. Значит, написано, что finviz – это. Угольная компания, уголь производит. Для меня это поразительно, потому что во время предвыборной кампании одним из моментов, которым Трамп клеймил Байдена, было то, что Байден обещал закрыть угольную, угольные шахты. И несмотря на то, что Байден победил, угольная компания продолжает переть вверх со страшной силой. Вот так вот. Что важнее, фундаментальный анализ или технический? Технический всегда впереди фундаментального другой момент, другой момент, который, на который я хочу вам показать. Вот видите, мой курс стоит на строчке, где написано short float. short float. это показывает, какой процент всех акций этой компании проданы на понижение. Нормальный short float это порядка одного, двух, трех процентов. Шорт флот выше 10%, это уже очень высокий шорт флот. А здесь на каждые 5 акций этой компании одна продана на коротко. Значит, в этой компании имеется огромное количество медведей. И благодаря, и кстати, один из, один из поисков, который я иногда провожу на уикендах, я ищу компании. Когда, когда я ищу компании для покупки, я их не ищу на сегодняшний день. Когда я ищу компании для покупки, я делаю поиск на компании с самым высоким short flow. Почему? Потому что такой огромный короткий интерес, бывает и 50%, 60%. Стоит малейшему ралли начаться в этой акции, как медведи побегут. И когда медведи, А как медведи бегут? Медведи продали на понижение, значит, чтобы убежать, им нужно купить эту акцию. И покупки медведя, если приводит акцию к такому невероятному броску, великолепному броску за, за месяц от меньше 30 долларов до почти до 50. То есть акция удвоилась практически за месяц. Вот это паника среди, среди медведей. Так что, Вадим, я вас поздравляю, желаю вам приятного визита в Admiral Markets и так держать. Человек, который заработал серебряную медаль, покупал акцию покупал акцию AA. Это так, одну секунду сюда. AA, это Америка, это алькор это компания, которая делает алюминиевые банки для консервов и плюс алюминиевой промышленности. Очень сильный ралли тоже. Довольно высокий короткий интерес, но, но, но не слишком высокий, 5% всего short float. Очень удачная сделка, поздравляю вас. И, как, как Роман сказал, вы получите книжку, но вам придется объявиться с именем с именем и с фамилией Романова объявится. Давайте посмотрим рынки, которые пришли на разбор сегодня. Я их начал было вводить в свой компьютер, но потом очень у нас обещают завтра буран. Буран, ураган, метель, снежный шторм. И поэтому жена меня поставила «позвони туда, позвонить сюда». И у меня было меньше времени это дело ввести. Поэтому будем, я буду прямо при вас их впечатывать. И мы очень быстро пройдемся по этим, по этим рынкам. Так, а почему же это? Стоп-шер, share-screen. Share а, вот она. Единственное, что, что я, когда выбираю акцию, я всегда смотрю то на акцию, то на финвиз, то на Поскольку у меня, у меня занимает время перейти в зуме с одного на другое, то, что я вижу в Finviz, я просто буду говорить вам. Даниил предлагает акцию ZTO. Так, на секунду я смотрю на Финвиз. Сюда, ZTO. Незнакомая акция. Это а, логистика, логистика из Китая. Китайские акции плохо сейчас себя ведут, потому что к уходу Трамп накатывает на них колоссальную бочку – и даже э, угрожается тем, что произойдет делистинг, что их просто выкинут с американских бирж. Э, в, компаниях, в китайских компаниях масса вранья, э, поддельные бумаги – это ежедневное явление. Э, и для себя лично я отказываюсь их касаться. Э, обжегся, все. Я больше сказать, этим добром не торгую. Э, недельный график выглядит, как будто вот, вот маленький хвост кенгуру чертит, э, пытается на дневном графике ничего привлекательного. Так что, не знаю, не хватает на меня за душу этой акции. Следующее, смотрим. Человек с красивым именем Бостон хочет посмотреть акцию компании NJL. Это энергетическая компания. Вы знаете, если у вас есть время, это неплохая акция. Она стоит дешево, она в свое время, в свое время эта акция стоила 45 долларов. Это было 10 лет назад. Сегодня она стоит 2 доллара и 86 центов в данный момент. То есть она опустилась на 95%. Но умирать не собирается. Посмотрите, как сильны были медведи, весной, и, и как слабыми медведи сейчас. То есть это говорит о том, что акции не собираются умирать. Но когда она собирается подниматься, это совершенно другая песня. На секунду смотрим на Finviz. Ввожу эту компанию NGL и это значит, нефть и газ рафинирование и продажа, компания выплачивает, у кого есть пенсионный фонд, компания выплачивает дивиденд – держитесь за стол – 13,79%, то есть, грубо говоря, 14% годовых, если короткий интерес – 4%. То есть это значит, что если эта компания не умрет, то вложив в нее, скажем, тысячи долларов, вы получите 140 долларов к концу года. Если она не опустится, конечно, то это всегда есть риск. Но она выглядит очень, так сказать, хорошо, что довольно близко. Двойное дно – это красивая фигура. Смотрим на дневной график. Очень, очень приятно выглядит дневной график. Вот эта донышко, которая было 30 октября, Низшая точка была 2.32. А вот на этом донышке, которое было 30 ноября, ровно месяц позже, донышко было 2.1. То есть старое дно было пробито, это ложный проби... пролом вниз. Если прекрасная бычья дивергенция, компания выглядит очень привлекательно. Очень привлекательно. Вот такие, да, совсем, совсем не худо. Я бы подождал покупать ее, только чтобы она опустилась до зоны ценности. Она В данный момент, я в то время, когда я с вами говорю, она котируется по 2.86, я бы искал покупки где-то в зоне 2.73. Не так далеко. Окей, okay, очень интересно. Следующая, следующая акция. Дан 278-й. NXPI, NXPI. Это полупровод, полу, все, все полупроводники прут в гору невероятно. И, кстати, это одна из территорий, где Америка четко и запад четко обгоняют Китай и отказываются продавать, наконец дошли умом, отказываются продавать китайцам технологию. Так что спрос на американские полупроводники сильно повысился. Очень сильный тренд на недельном графике. Смотрим на дневной график. И где-то каждый месяц паника. Вот была паника, вот паника. И сейчас происходит паника. По мне этот тренд уже староват. Эта девушка уже танцует от 60 долларов, и она танцевала до 160 долларов. Слишком много прошло времени уже, но на любителя, некоторым нравятся. Я предпочитаю акции, которые только начинают подниматься с дна, как, например, NGL, которую мы рассмотрели секунду назад. Два разных человека предложили вот эту акцию, связанную с вакциной, ASMB. Глядя на эту акцию, этой компании самой нужна вакцина от смерти. Потому что она упала и лежит, как такая полумертвая на земле. Смотрим на дневной график. Обвалилась с 16 долларов до 6. И вот лежит, только пытается дышать. Я бы не стал покупать такую акцию. Да, возможно, она поднимется. Но она может подняться через год, через два года. Быть перекупленной другой компанией. То есть это, это, это не компания для трейдинга, Это компания для надежды. Я стараюсь надежды сбегать. Анна предлагает закоротить акцию. Это акция энергетической компании VLO. Так, на секунду смотрим на Finviz. VLO это опять-таки рафинирование нефти и газа. Короткий флот 3%. Может быть, может быть, компания сильно обвалилась, как и все в начале этого года. Поставила, поставила двойное дно с бывшей дивергенцией, ралли состоялось, и сейчас начинает опускаться недельный график синий. Шортить разрешено. Индекс силы показывает пере, перекупленность, так что это легальный шорт. Смотрим на дневной рынок, на, на дневной график. Для меня это поздновато. Акция уже упала в зону ценности. Когда, когда я начинаю шортить, я хочу шортить где-то недалеко от верхнего конверта. А тут как бы падение уже произошло. Ну, это легальные продажи, но не, не особо привлекательная. А, и еще, э, и еще одна акция на понижение. Это Fossil Group. Поздно? Поздно. Когда это предложение пришло? Шесть часов назад. Шесть часов назад, э, ну, это совсем поздно. То есть э, были какие-то плохие новости, очевидно. И компания упала от почти 14 долларов до 10. Я хочу посмотреть, наверное, что-то связано с доходностью компании. Последний доклад о доходности был 11 ноября. Так что я даже не знаю, зачем она упала. Но когда, когда человек вот так вот выпал из окна, пройдет еще много времени, прежде чем... Он... А, а, а этот участник предлагает... Закоротить ее? Я не знаю. Слишком… По-моему, уже падение произошло. Я бы скорее ждал, что акция будет долго лежать, думать. Ничего не происходит. Да? Так что надо... дайте ей отдышаться. Еще Константин тоже хочет купить ASMB, который мы уже посмотрели. Мы трейдеры, и когда мы смотрим на акцию, мы хотим видеть какое-то движение и играть или по тренду, или против, или, или на разворот, а когда вот акция такая полумертвая, то оставим ее другим. Владимир предлагает МКС. Роман, я боюсь, что мы опять немножко перехватим времени. У нас осталось 10 минут, но придется немножко дольше. Я надеюсь, вы не возражаете, если, если я задержусь. Я нет, я никогда не возражаю. Спасибо. МКСА я неправильно напечатал. А, я на секунду смотрю на Финвест. MK. И заметьте, кстати, вот урок для всех, я надеюсь, идете на хинвиз и прежде, прежде чем смотреть на акцию, печатайте ее туда и она вам даст информацию. Это значит научно-технические инструменты Соединенные Штаты, дивиденд полпроцента. Да? То есть это растущая компания, это, это не какая-то нефтяная компания, которая 14% выплачивает. И короткий интерес – 1%. Так что ничего предосудительного. Что сказать? Акция очень хорошая. Надо только было ее покупать раньше, потому что в конце октября, извините, в начале ноября она как с цепи сорвалась и где-то со 110 долларов подскочила до 150. И сейчас ударила в верхний конверт, Выставила хвост Кенгуру вверх э, и показала переоцененность э, в индексе силы. То есть э, э, я бы скорее коротил ее, но слишком хорошая акция, чтобы коротить. Э, смотрим на дневной график, э, выскочила из конверта, вернулась, за, затормозилась. Я не вижу сделки в этой акции. И вы знаете. Э, у меня есть друг, пишет программы для трейдеров, единственный человек, которого я знаю, у которого программа говорит, это сигнал на покупку, это сигнал на продажу, а это достоверного сигнала нет. У всех есть достоверные сигналы каждый день, на, каждом, на, на каждой свече, а вот у него только на некоторых. Мне нравится такой подход. Вот я не вижу здесь сигналов. С одной стороны тренд вверх, с другой стороны тренд очень перекуплен. И когда я начинаю говорить с одной стороны, с другой стороны, то я просто на пальцы переворачиваю страницу. Поехали дальше. Я надеюсь, что вам это полезно, потому что мы не просто разбираем акции, что купить, что продать. Это не моя цель. Моя цель – показать вам, как думает один серьезный трейдер акции компании ALGN. Я не смотрел на них несколько дней, человек предлагает их шортить. Я их закоротил и уже снял прибыль. С тех пор несколько дней не смотрел. Ох, вовремя снял прибыль. Вовремя снял прибыль. Очень приятно выглядит на недельном графике. Он синий, легально коротить. Очень, акция очень переоценена. Она находится на уровне конверта. Это легальное на понижение. Смотрим на дневной. Кстати, у меня остались стрелочки на память, где я закоротил. Был не так худо. Я закоротил на следующий день после верхней точки и снял прибыли, когда акция коснулась зоны ценности. Такая короткая, но приятная сделка. Сейчас, на данный момент... Последний, последний столбик зеленый, то есть импульсная система стоит на повышении. Индекс силы очень переоценен. Если завтра эта акция будет торговаться дешевле, чем за 517, дорогая акция, кстати, 500 долларов чем стоит, если завтра ее цена будет ниже 517, то импульсная система станет э, синей, опять будет легально коротить. Пока, сейчас, э, сейчас, пока импульсная система зеленая, коротить не разрешается. Э, возможно, возможно. Э, как, э, э, э, э, когда принц Чарльз в Англии собрался жениться э, на принцессе... Э, а, до принцессы Дианы он нашел себе другую невесту, то какой-то мужик сказал в интервью, да-да-да, она очень хорошая, она мне понравилась, я думаю, тебе тоже понравится. сказать На этом свадьба была закончена. Подготовка к свадьбе – плохая шутка. Но акция стоит очень высоко. Будьте осторожны, будьте осторожны, потому что акция сильная. Коротить ее можно, но очень осторожно. Едем дальше. Максим предлагает купить акции ExxonMobil. Это самая крупная нефтяная компания, которая есть. XOM. Недельный график. Я смотрю, кстати, она, на моем, она в моем списке купить. И Сейчас я вам скажу, почему и почему я еще ее не купил. Значит, я иду в, Exxon, иду в Finviz. И Финвиз говорит, что это интегрированная компания нефть, нефти и газа. Их процент дивиденда, когда я начал на нее смотреть, был 10%. Сейчас только 8%. Почему? Потому что цена акции повысилась. Цена повысилась, дивиденд тот же самый. Но для меня это одна из очень привлекательных дивидендных акций. Не успел ее купить вовремя. Короткий интерес никакой, 1%. Возвращаемся к графику. Очень сильная акция, очень хорошо идет вверх, импульсная система зеленая. Переходим к дневному графику. Ну, небольшое ослабевание у правого края. Но покупка совершенно легальная. Если вы хотите ее покупать, собак в помощь. Попутно Я уже забыл, забыл все эти российские выражения. Прошу прощения, собаки залаяли. Но не потому, что я выразился. Я, я не люблю покупать выше зоны ценности. А вот этот ExxonMobil сейчас четко выше зоны ценности. Поэтому это одна из акций, которую я хочу купить и держать. Но попозже. Зона ценности где-то в порядке 39 долларов. Акция сейчас котируется по 44. Я не тороплюсь, я лучше подожду. Так что, опять-таки, повторю то, что наверняка говорил в прошлом когда-то. У меня была подруга, совершенно замечательная женщина. К сожалению, она умерла много лет тому назад. Образец того, как иногда богатые люди получают плохую медицинскую помощь. У нее в пентхаусе, где она жила, была такая огромная ниша, где стоял компьютерный стол, за которым она занималась. Очень успешная биржевичка. А сбоку, значит, с правой и с левой стороны, у нее висели такие корковые, э, э, как это, э, вот как, как винная корка, этот материал, я уже забыл, по-русски называется. Пробка, пробка. Проб, спасибо большое, Роман. У нее висели справа и слева пробковые панели. И когда она вот видела такого типа акцию, она ее распечатывала, только, конечно, на белом фоне, не на черном, и красным карандашом толстым отмечала, что она сделает, если эта акция придет туда или сюда, и прикалывала кнопочкой на стену. То есть, когда она подходила к своему письменному столу, то весь ее план игры был у нее так сказать, перед глазами, справа и слева. Если бы, если бы Маргарет смотрела на этот график, она бы челка его распечатала, нарисовала бы красную стрелу, показывающую на зону ценности в районе 39, и приколола к стене. Потом бы мы пили шампанское интересная сделка, только не сегодня. Кстати, насчет DAX. Возвращаюсь Сергей, который продолжаем держать DAX Short. Да, вот, вот а, я, мне, мне да, просто да, да. нравится эта уверенность, что вот тогда Шортили, он показал практически новый максимум, и мы продолжаем держать Short. Вы знаете, вот это причина, по которой большинство трейдеров мужики. А, Процент успешных трейдеров выше, выше среди женщин. Почему? Они быстрее, они менее, <coughs> менее самоуверенные и быстрее... А, вот как кончилось, приходится воду пить. Одну секунду. А, они менее самоуверенные и задают такие вопросы. А, а кто будет платить по счетам? А как насчет денег? А, а мужики временная-временная потеря, сейчас я еще добавлю, я этого не боюсь. Поэтому же процент успешных трейдеров выше среди женщин. Тем не менее, тем не менее, значит, я не могу посмотреть на DAX, но я могу посмотреть на индекс EWG, на ETF EWG, в котором сам, так сказать, в данный момент сижу, без особой радости. И импульсная система зеленая, что-то я хрипеть начал. Замечательные леденцы, которые, которые снимают этот хрип. Импульсная система зеленая. Переходим на дневной график. Импульсная система тоже зеленая. Тоже зеленая. И цена выше верхнего конверта. Красная стрелочка показывает, где я закоротил этот фонд, ETF, и три цифры, три цифры, которые требует каждая сделка. Я показываю это вам, чтобы… Если бы я выигрывал в каждой сделке, мне бы уже давно принадлежала биржа, вся биржа. Но я выигрываю часто, но не во всех. Значит, я закоротил на следующий день после этого пика… Был сказать, в шоколаде короткое время, а вчера акция поднялась, а сегодня она совсем прыгнула вверх. И вот три цифры, которые, которые требует каждая сделка. Цена входа, мишень и защитный стоп. Значит, цена входа 31, мишень, мишени делаю на основании недельного графика, 29. То есть, вот этот конверт 29,5%. Я ожидал, что Германия немецкий фонд опустится чуть-чуть ниже этого конверта. А защитный стоп 3164. Поскольку я перед экраном практически весь день, я не выставляю его на автомат, а так слежу за ним. И на данный момент этот ETF стоит по 3161. 31, а мой стоп 3164. То есть, мне легально, легально я, могу, я могу его на ночь ставить и решить завтра. И я склонен именно так и поступить. Я сказал раньше сегодня, что когда закончится эта сессия, сказать, я пойду и застрелю эту собаку, Хотя должен следить за языком. Я как-то сказал на, на, на конференции, показал акцию и сказал, ну, эту собаку надо стрелять. Женщина вскакивает в первую ряду. Доктор, это жестоко, не стреляйте собак, не стреляй, в собак". Господи. Я... К собакам отношусь очень тепло и взаимно. Но если считать эту акцию с собакой, то я ей дам еще денек пожить, прежде чем решать, значит, кончать ее или нет. Безумство храбрых поем мы песню. Так, Павел предлагает UPS. Вы знаете, UPS одна из нескольких акций, которая, как я говорю, стоит на хвосте. Акция взлетела, значит, в марте она достигла 80 долларов, а сейчас 180. Почему? Потому что все сидят по домам, ну, в большинстве люди сидят по домам и пользуются услугами FEDEX, UPS гораздо больше, чем обычно. Но эта акция затормозилась, я смотрю. И на недельном графике, так, посмотрим финвиз опять, финвиз, UPS, короткий интерес 1%, сказать, некой, это, это нормально совершенно. Акция достигла какой-то большой высоты и затормозилась, котируется близко к зоне ценности. То есть э, рынок говорит, это, эта акция правильно оценена. Если она правильно оценена, она примерно правильно оценена, чуть-чуть переоценена, примерно правильно оценена. Если она правильно оценена, то, то мне нечего с ней делать. Я хочу купить дешевле ценности или закоротить выше ценности. А она находится около ценности совсем. Но я смотрю на, на э, индикаторы, MACD э, гистограмму, вот какая невероятная сила была в августе. Сейчас с этим небольшим падением переломали хребет быкам. Опять-таки, это еще одна акция, которую я бы распечатал, выставил на стену. Но я, правда, этого не делаю. Я ввожу в компьютер. Есть система тревоги. Значит, Вот этот пик, аларм, это немножко другое, чем тревога по-русски, Значит, этот пик был 178 долларов. Я введу систему тревоги, записываю себе UPS 170. И когда UPS поднимется до 178,5, я получу сообщение, что, значит, моя акция достигла моего моей мишени. Почему я этого хочу? Я хочу увидеть более низкий пик, более низкий пик МСД-гистограммы, и, возможно, будет э, ложный пролом вверх, медвежья дивергенция, игра на понижение. Сегодня нет. А вот если такое произойдет, э, то я в полной боевой готовности. И вот я вот там на, на бумажке записал, когда закончится этот э, вебинар, э, я поставлю эту, э, этот сигнал э, в свою систему. Едем дальше, подъезжаем к концу уже, э, уже час пять. Так, Светлана хочет закоротить конет. Я не помню на скидку. Я не помню на скидку Тикер Конеда. Роман, если вы найдете, скажите мне, иначе мы просто опустим ее из, из конкурса. Александр хочет закоротить китайскую акцию BABA. Как я сказал раньше, я, я не играю с этими, с этими акциями. Слишком много вранья, слишком много фальшивой документации. Бей опустилась, котировалась по 320 долларов, а сейчас 270. То есть потеряла почти близко к процентов. Но МСД гистограмма очень низко стоит. Индекс силы показывает бычью дивергенцию, поэтому коротить... А, он хочет покупать. Да, покупать это более резонно. Там, Но, Александр, два, два, два участника. Как раз один коротить, другой покупать. Поэтому. Я... Вы вот, знаете, иногда это срабатывает. То есть, конечно, не, не в такого типа конкурса, где, где люди держат сделку месяц, или где мы проверяем результаты за месяц, а в краткосрочных каких-то сделках. Один закоротил и закрыл позицию там, через 4 часа или через два дня а другой держит на повышение. И оба сделали деньги в результате. Вот это совершенно реально, это всегда приятно видеть. Но если держать эту, если на, на, на время эту компанию делать, то коротить я бы четко побоялся, потому что мс гистограмма находится на уровне, откуда обычно возникают взлеты, а индекс силы показывает бычью дивергенцию. Смотрим на дневной график. Вот была сила медведей в ноябре. А вот сила медведей на сегодняшний день. То есть, если бы кто-то мне сказал, Алекс, ты должен торговать этой акцией. Вот все, обязан, пошел. Я бы купил ее. Держал бы нос, поскольку это китайские акции, но купил бы. Да, замечательно. Ярослав Влонг, что имеет смысл. А, извините, Александр Влонг, это имеет смысл. Ярослав на понижение. Ярослав, когда мы коротим что-то, когда мы что-то, то, то надо по высоким ценам. А когда акция уже стоит ниже зоны ценности, то это как бы поздновато на нее нападать. Илья предлагает Шеврон. А, не помню, не помню… C... сейчас да, Александр, я вам скажу. CVX, CVX спасибо. Я, я, я вечно путаю этот тикер. У нас аптека есть, э, э, э, э, которая тоже называется похожим, похожее название. Так, CVX. А, кстати, смотрим на рынок, смотрим на FinBiz. CVX. Смотрим туда. 6% годовых. Ну, не худо, но это меньше, чем 14%, которые обнаружились на акции NGL, которую предложил человек, за который развивает себя Boston 17. Шеврон а короткий интерес ниже процента. Шеврон Long может быть, но не сегодня и не на этой неделе. Потому что была, был очень сильный взлет, он затормозился, где-то три недели он провел вообще в плоском, такой, как пила называют, кажется, а на этой неделе он падает. Смотрим на дневной график, происходит падение, импульсная система красная, покупать нельзя. Может быть в будущем, но четко не сегодня. И последнее жульническая акция NKLA. Была совершенно замечательная, разгромная статья в Wall Street Journal про мужика, который основал эту фирму. Фирма, значит, это, это фирма, которая, которая якобы собирается выпускать электрические грузовики. И, и он напел таких песен, что в нее вложились и General Motors, и, и Exxon Mobil, все, все, все вкладываются. Оказалось, что когда они показывали значит, этот грузовик, то к нему провод был подведен, искать все, все, все, фары все работали от провода. А когда показывали, как он едет, то его затянули тягачом на гору, и, и он спустился с горы просто на тормозах. Вот это была демонстрация проекта. То есть мужик – абсолютное жилье. И про него выяснилось, что он занялся э, бизнесом буквально сразу после школы. Очень хорошо язык подвешен. И э, первый его бизнес был, он организовал компанию э, электронной охраны э, и потом продал эту компанию и обманул мужика, которому, которому продавал эту компанию. Э, то есть жулье, жилье, жулье, но богатое жилье. А, и после этой статьи значит, компания уже стала, стала падать, а когда вышла статья, то это как гвоздь в нее забили, и компания, которая акция стоила 80 долларов несколько месяцев тому назад, сейчас продается за 17 долларов. Так что покупать ее, по-моему, совершенно нереально, потому что совершенно неизвестно, какие еще у нее есть проблемы. И а коротить уже поздно, так что э, я бы не стал. Будем искать что-то более интересное. Окей, okay. мы посмотрели, э, мы посмотрели э, все акции, которые были присланы сегодня. Спасибо за ваше терпение. Э, и просумировав это, хочу сказать, чтобы, что меня привлекло. Это, это не, причем это не значит, что это самая успешная акция. Я, я, моя задача, такая внутренняя задача. Не то что какая вы касса выше всего поднимется, а акция, которая меня интересует технически, мне очень понравилась акция NGL благодаря своему огромному дивиденду и хорошей технической позиции, и я поставил сигнал сигнализацию на UPS, чтобы со временем ее закоротить и есть американская поговорка «Несчастье любит компанию». Так что я выражаю свои лучшие чувства Сергею, который говорит коротить DAX-30. Видимо, я сегодня пойду, сегодня, когда пойду спатьки, то я пойду все еще с короткой позиции по немецкому DAX. Но думаю, что завтра, наверное, мне придется завтра или будет разворот в мою пользу. Или мне придется бежать одной из двух. Окей. Вопросы? Вопросы и ответы пришли. Пришли три вопроса. И, кстати, вот Сергей со своим ДАКСом в книге Как играть и выигрывать на бирже есть глава, сигнал собака в искривили. Просьба рассказать поподробнее. Что рассказать? Все в книжке есть, все написано по-честному. Гани спрашивает. Как Александр Элдер решает, во что инвестировать на долгосрок, какой таймфрейм, какие индикаторы? Вот, Ганя, то, что вы видели сейчас вот с этой акцией, NGL, это, это образец того, что на долгий срок. На долгий срок это или обещание какой-то новой технологии, многообещающей, что очень трудно, очень трудно предугадать, очень трудно предугадать. Или какая-то особая ситуация с акцией. Например, когда акция выплачивает 14% годовых, то сказать, боевые деньги на рынке, а какие-то спокойные деньги можно вложить в такую компанию. Вот это я считаю долгосрочной, долгосрочной сделкой. Хотя по темпераменту мне трудно держать очень долго долгосрочные сделки, я все время пытаюсь этому научиться. Но вот как раз сегодня я выскочил из, из того, что я планировал как долгосрочную сделку. Это компания AT&T, American Telephone Telegraph. Я купил ее вот со стрелочкой, очень удачно купил, сразу после дна. И 8% годовых она платила. Я собирался ее подержать годик, может быть. Да? Но я вот пропустил этот выстрел выше конверта и сейчас акции начинают опускаться, Я говорю, у меня довольно большая позиция, по ней много, несколько, много тысяч акций, хорошая прибыль, и когда я вижу, как моя хорошая прибыль начинает таять, я, сказать, я беру пистолет и стреляю в собаку. Так что долгосрочное держание, это зависит от человека, зависит от темперамента, и это не то, чему я могу вас научить, потому что это не мой стиль игры. Знаете, нам всем нужно знать, что нам нравится. И, и жить в мире с самим собой. Мне нравится краткосрочная игра. А вот долгосрочная игра, даже когда я, значит, я в нее 2 ноября влез, 16 декабря вылез. Вот, так сказать, не очень долгосрочно поддержал. Но сделал хорошие деньги. И последний вопрос. Без подписи. Кстати, прошу вас подписывать свои, свои письма. В будущем на вопросы без подписи я отвечать не буду. Это, я считаю, это странно. Да? Я когда учу... Письмо должно начинаться с приветствия. Добрый день, там такой-то вот сказать потом суть письма а потом с приветом та -та -та -та -та -та, иван лопухов вот так вот да фамилию можете не писать если не хотите но, но как, какая-то подпись должна быть и, и, не, и не бостон 17 а настоящая подпись но там как раз дан 278 так что не помогает А, да да увидел увидел я просто вы знаете такой основ базовый этикет поехали значит дан 278 вопрос как тренирует психологу с каким психологическим настроем начинаете рассматривать акции постараться открыть сегодня сделку или все-таки быть более придерчивым? абсолютно придирчиво абсолютно придирчиво знаете у мне, кто пришел давно на консультацию, один дентист. он говорит, он ненавидит быть зубным врачом, хочет стать трейдером, и он разнес свое расписание так, что по средам, у него нет пациентов, вот по средам он будет заниматься трейдингом, 100%. А я ему говорю, а если рынок тебе, вам, если рынок вам не даст сделку в среду, что вы будете делать? Он очень обиделся на этот вопрос, больше не приходил. Я все отношу, то есть, я торгую не потому, что мне хочется торговать, а потому что я вижу, я вижу, что что-то хорошее идет. То есть придирчивость абсолютно необходима, абсолютно необходима. Качество, качество, обращайте внимание на качество, работайте на качество, деньги придут уже автоматом, качество и только качество. Роман, я думаю, что мы обсудили все вопросы, мы рассмотрели Спасибо рынки, Александр. конкурс, предложение на следующий месяц. Желаю вам и всем участникам нашего мероприятия приятных праздников. Читал статью, кстати, недавно интервью с мужиком, который вакцину изобрел, файзеровскую. Он говорит, что эта зима будет очень тяжелой, а будущая зима будет нормальной, как всегда. Так что давайте, чтобы вам чтобы безопасно дожить до, следующей, до следующего лета, до следующей зимы. И это, конечно, год, который мы будем помнить всю жизнь. Такой невероятный год. Желаю вам закончить его в безопасности. И занимайтесь. А поскольку вы вынуждены сидеть дома больше, чем обычно, занимайтесь биржей. Желаю вам успеха и счастливого Нового года. Спасибо большое, Александр, со своей стороны тоже. Я поздравляю вас с наступающим Рождеством, с Новым годом. Также желаю, чтобы у вас все было Хорошо. Да. И в трейдинге, ну, я думаю, что в трейдинге здесь уже эта система, то есть тут как бы не может быть по-другому. Приходится работать, приходится да. работать все время. Вот как сегодня, вот меня сам немецкий фонд меня самое тормошит, да? То есть, это, работа не... То есть, не до, не, я, может быть, она есть такая точка, но я еще далеко не достиг, и даже не вижу этой точки, что деньги делаются без труда. Все дается, продолжается труд дисциплина, фокус, э, э, сомнения, э, но смещается процент э, от все больше и больше в сторону выигрыша. Спасибо большое, Александр. Я тогда еще буквально две минуты в конце тоже скажу. Были вопросы по поводу индикаторов, по поводу того, как это настроить на Метатрейдере. Напишите, пожалуйста, мне на почту. Вот я сейчас ее прикладываю в чат, и я вас ориентирую по дальнейшим шагам. Также важно, что все вопросы мы принимаем заранее, все инструменты мы принимаем заранее под этим видео, то есть под записью этого видео, которое будет завтра размещено на нашем YouTube-канале. Ссылочка на него прикладывается. И еще раз конкурс. Под видео вам необходимо предложить одну акцию. И в следующем вебинаре, который будет проходить 27 января, да, последняя среда января, как раз в таком же списке Александр посмотрит эти акции, и мы внесем их, соответственно, в список. Единственное, что по поводу вопросов, то есть я рекомендую писать их сразу, да, то есть как только видео будет опубликовано, а именно акции, пишите за день, за два, за... Там, пару часов до середины дня, как раз когда будет следующий вебинар, 27 января, и ну так как движение будет, вероятно, чуть лучше. И как раз вот эти акции мы включим в наш разбор. Ну а победитель, кто в течение с периода с января по февраль, чья акция показывает лучший результат, неважно будет это лонг или шорт, получит как раз вот книгу с автографом Александра, да, которую мы вот таким же образом разыграем, как мы делали это предыдущие разы. Поэтому оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, также ставьте лайк этому видео. Ну, еще раз, Александр, вас с наступающими праздниками. Спасибо, Спасибо большое. большое за ваши труды, за ваш опыт, которым вы с нами делились весь этот год. Будем ожидать также продуктивного года да, в, следующем, в следующем году. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое, Роман. Всего И хорошего. До свидания. Спасибо.